Ух ты, и снова я. Александр Криволак, печенек. Ребята, это наша клумбочка на улице. За двором, можно так сказать. Не во дворе, а за двором. Смотрите, какие лилии расцвели. А? Лилии красивые. Обалденные лилии. Такие, как и ты. Обалденные, ребят. Обалденные лилии, ребятка. Очень нравятся, Обалди... эти обалденные лилии. Смотри, вот так. вот так, Смотри, а вот такая лилия, красивая, обалденная тоже, Лилечка. обалденная лилия. Идем дальше, так, так, так, так, так, Там петунья, здесь петунья. Здесь петунья. Это, ребята, декоративная капуста. Можно так сказать. Темного цвета. Поехали сюда. Смотрите, какие обалденные лилии. Лилии обалденные, ребятка. А это желтая лилия еще. Не расцвела полностью. Ну, день-два и она зацветет. Смотрите, какие лилии красивые. Обалдеть. Здесь, здесь, идем дальше. Здесь, смотри, какая лилия обалденная. Смотри, ребят. И Здесь, смотри, какая. Здесь заячья капуста, она у нас везде полным-полно жена понасаживала, пускай растут. Смотри, какая красота, ребятка. Красота. Идем далее. Смотри, такая лилия обалденная. Смотри, сюда, а здесь лилия, М? обалденная, да, ребятка, красавица, лилия красавица, здесь, М? здесь эремурус уже, наш эремурус отцвел, здесь, ребята, здесь семена, будут когда созреет семена можно сеять и будут еще ремурус расти посмотрим обалденно лилии обалденные а? обалденные Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят.